Всем привет! В этом видео мы продолжим разбирать конфигурацию Drupal. Мы будем разбирать текстовые форматы, разберемся зачем они нужны, какие текстовые форматы используются по умолчанию. Давайте зайдем в конфигурацию сайта, в раздел «Работа с содержимым» — «Текстовые форматоры и редакторы». Здесь вы видите основные базовые текстовые форматоры Drupal. Во-первых, это базовый HTML, ограниченный HTML, полный HTML и простой текст. Для чего нужны текстовые форматы? Не всегда пользователи закидывают на ваш сайт просто текст. Иногда некоторые боты или люди, которые хотят сломать ваш сайт, закидывают на сайт JavaScript различный код, который без фитрации может нанести вред вашему сайту. Например, этот код может сделать редирект с вашего сайта на другой сайт, может удалить ваших пользователей, может удалить материалы на вашем сайте. Поэтому мы используем текстовые форматоры для ограничения возможности Людей, которые вставляют текст на ваш сайт, вставляют которые комментарии, создают материалы на вашем сайте. Так, например, для не зарегистрированных пользователей у нас доступен только базовый HTML. Для проверенных пользователей зарегистрированных уже доступен ограниченный HTML. Ну и полный HTML доступен для администратора. Также стоит заметить, что все форматы ввода, текстовые форматы применяются сверху вниз. То есть те, которые находятся вверху, будут применяться в начале. Давайте зайдем, сюда добавим содержимое какое-нибудь. И вы видите, что сверху применяется базовый формат. Если мы выбираем полный HTML, то у нас другой набор инструментов для полного HTML. Ну, и, соответственно, для ограниченного HTML тоже другой набор инструментов. Если мы сейчас поставим полный формат, сразу первым, сохраним изменения. Добавим. Зайдем на страницу добавления блога или другого типа материала, то к нам сразу применился полный HTML. Если заходим в базовый, то у нас другой набор инструментов. Однако, если вы поставили даже сверху полный HTML и роль стоит администратор, то полный HTML не будет применяться ко всем остальным пользователям. Это значит, что полный HTML у нас останется только для администраторов. Давайте зайдем, настроим панель инструментов для полного HTML формата текста, полный HTML. Здесь вы можете добавить кнопки. Ну, также вам, наверное, понадобятся кнопки выравнивания текста. Так, блок форматин. Вы можете настраивать свой набор инструментов. Иногда пригождается подчеркнутый текст. Иногда стили помогают также для текста. Все остальное, в принципе, не так вам необходимо. Давайте сохраним. Таким образом, вы можете настраивать набор инструментов для каждого свой. То есть для авторизированных пользователей один набор инструментов, для себя, администратора, вы можете оставить более расширенный набор инструментов. Например, кнопка ⁇ Источник ⁇ Она не нужна обычным пользователям. Давайте зайдем в базовый HTML. И уберем кнопку источника. Сохраним. Кнопка источника позволяет посмотреть, какой исходный код HTML. Вот видите, теги IP Вашим содержимом. Если сейчас мы обновим страницу, поставим базовый HTML в формат текста, то у нас не будет кнопки источник. В принципе, пользователям не важно знать, какой HTML они вводят. Им важно, как оформляется текст. Например, они могут выделить текст жирным, сделать его курсивом, добавить ссылку и так далее. Какие кнопки у них будут? В принципе, источник он им не нужен. Также вы видите, что где-то есть текстовый редактор, где-то нет. Если мы выберем ограниченный HTML, то у него нет текстового редактора. Вот видите, мы ставим ограниченный HTML, это совсем уж ограниченный. Его можно ставить для анонимных пользователей. Его можно, в принципе, не ставить самым первым. Чтобы пользователи могли все-таки использовать и эдитор. это довольно-таки удобно. Оформлять код с помощью визуального редактора. Также здесь есть еще простой текст. Это совсем простой текст без всех HTML-тегов. Все HTML-теги будут фильтроваться. Если, например, в ограниченном HTML нельзя ставить JavaScript то в простом тексте нельзя ставить вообще даже HTML-тегов. Они просто будут отфильтровываться и выводиться просто текст, без HTML. Также вы можете добавлять свой формат текста, какой считаете нужным. Давайте добавим его. Назовем его «Пользовательский формат текста». «Пользовательский формат текста». Выберем, например, только для менеджера и авторизированного пользователя, и администратора. Здесь вы дальше выбираете фильтры, которые будут применяться к этому формату текста. А как я говорил раньше, мы должны удалять весь HTML, JavaScript, который может нанести вред вашему сайту. Это самый первый формат. Вы можете поставить вводить обычный текст, но это совсем уж жестко по отношению к пользователям. Давайте выберем простые фильтры например, чтобы строки заменялись тегами, чтобы адреса преобразовывались ссылки, ну и неправильный HTML, если, например, тег какой-то не закроет, то CK Editor, возможно, закроет его. И если CK Editor его не закроет, тогда мы закроем его с помощью Drupal, с помощью фильтра «Исправлять неправильный и обрезанный HTML». В принципе, сохраняем. Так, еще текстовый редактор тоже можно поставить. В Drupal встроен CK Editor, поэтому вам... Не нужно не доставлять никакого визуального редактора, вы просто включаете его в настройках, добавляете какие вам нужны кнопки. Давайте добавим выравнивание слева-справа, форматирование добавим. сохраняем. После того, как мы добавили свой пользовательский формат текста, мы можем его поставить, например, вверх. Когда заходим на страницу создания материала, он у нас отображается. Давайте удалим его. Он, в принципе, нам не нужен. Нам достаточно того, что уже есть в Drupal встроенных форматов текста. В принципе, нам полного HTML хватит. Есть также еще формат текста PHP-кода. Я не советую вам его ставить. Он позволяет использовать PHP-код на сайте. Хотя это сможет сделать только администратор, если вы выставите роль администратора. Но все равно, когда вы будете, например, создавать какой-то функционал, ставите PHP-код, скажем, в блок или в содержимое страницы, то это очень плохо экспортируется и хранить PHP-код в конфигурации, в базе данных, это нехорошо. Лучше использовать свои хуки для этого, создавать отдельный блок в кастомном модуле. Для того, чтобы все-таки добавить формат PHP-код, нужно добавить соответствующий модуль, PHP-фильтр. Этот модуль PHP можно поставить. Давайте поставим его. Копируем модуль в папку с нашим сайтом. На OpenServer, Domain, PayPal 8, Modules, папку Modules. Активируем наш модуль. Включаем. Находим PHP-фильтр. Устанавливаем. Теперь, когда наш Модуль включился, можем зайти в текстовые форматоры, обновить страницу, и у нас появится формат PHP-код. Что он позволяет нам сделать? Давайте зайдем в настройки этого PHP-кода. Собственно, у нас появился один дополнительный фильтр, обработчик PHP. Этот фильтр позволяет именно обрабатывать PHP-код прямо на странице. Это опять же, я вам скажу, что это нехорошо, что все, что мы будем записывать в визуальном редакторе, это все будет храниться в базе данных, ноды, блоки. А хранить в базе данных PHP-код это неправильно. PHP-код должен храниться в ГИТе, в нашем коде. Делаем собственное место. Ну, давайте зайдем на одну страницу создание ноды. Какой-то заголовок. Выберем PHP-код. У нас не будет визуального редактора. Мы можем добавлять PHP-код. Например, какую-нибудь переменную число равно двум номер number, равно номер number, и print number у нас по идее должно вывести число 4 сохраняем вот вы видите у нас вывелось число 4 PHP код работает, но опять же, это все неправильно, это все от лукавого, не нужно так делать. Не используйте PHP, там где должен быть использоваться просто текст. Ну, как возможность, я вам рассказал про это, можете это использовать. Ну, в принципе, можете покликать и по остальным настройкам, проверить, как это все работает. Возможно, вы захотите настроить список HTML тегов, которые должны показываться, если вы зайдете, например, в базовый HTML. Сейчас вот здесь такой вот набор тегов. Восьмой дурпай добавили поддержку еще атрибутов тегов. То есть вы можете выставить, какие атрибуты теговым можно использовать. Например, для, для изображения путь. Альтернативный текст, который будет вводиться, если картинка не отобразилась. Ширина, высота. Возможно, вы захотите добавить еще туда и таблицы. Вам нужно добавить сразу тут теги, tr, table и т.д. Я так понимаю, что классы и ID по умолчанию разрешены. Здесь они в атрибутах не указаны, но видимо так оно и есть, что вы можете и ID, и классы тоже прописывать. Хотя я не уверен, надо попробовать. Отлично, сохраняем. Также у нас еще в скидите включен загрузчик изображений. Давайте снова зайдем в настройки. Здесь вы видите папку, в которую добавляется. Возможно, здесь можно настроить токенов, чтобы у каждого пользователя была своя папка, которая загружается. Пока я токенов здесь не вижу. Раньше они были. Но, в принципе, и так все картинки будут загружаться. Для маленьких сайтов это не так важно. Но когда у вас будет много файлов, возможно, нужно доставить какой-то модуль, который позволяет токенами выставить Отдельную папку для каждого пользователя Пользователи клали свои изображения в разные папки Чтобы не было такого, что в одной папке лежит миллион файлов В принципе, пока и так этого достаточно должно быть Если у вас будет много файлов, вам все-таки стоит найти модуль Возможно, в скором времени он появится Чтобы разграничить для каждого пользователя свою папку В седьмой версии это было Такая настройка в принципе, все. Я думаю, мы разобрались с форматами текста. Вы можете выставить для себя полный формат текста, для остальных пользователей попроще. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.